Всем приветики-постолетики. Сегодня я вам расскажу, выскажу, поделюсь своим мнением о самой главной новости в криптовалюте призм. А именно появление генерального директора. Ну что ж, всем привет. Зовут меня уже, как все знают, Денис Северов. Я являюсь генеральным директором о призм. И 8 человек, которые находятся там в соучредителях. И… Э, вот знаете, хочется вставить тут шутку про белоснежку и семь гномов, но осознавая тот факт, что в наше время все обижаются на все, не буду, тем более никаких негативных эмоций к ребятам я не испытываю, но ради справедливости должен заметить один момент, и у генерального директора бренда призм залетел на должность, открыв двери ногой, накинул на Муратова, мол тот лентяй и бездельник, и также рассказал о коварном заговоре, где группа лиц во главе с Майоровым договорились отжать бренд призм у муратова а тот неохотно и вставляя палки в колеса за большие деньги все-таки сдал позицию в дальнейшем потом выяснились некоторые обстоятельства да то есть алексей муратов которому принадлежал Призм, в целом не занимался Криптовалютой призм не предпринимал никаких действий для ее развития и так сказать не вкладывал ни копейки в развитии самой криптовалюты Призм. Более того, как выяснилось, Алексей Муратов также является создателем самого Жарой клуба. В дальнейшем все у нас пошло летом, завернулось как-то неожиданно. Мы общались с Юрием Майоровым, естественно обсуждали, что делать. Пришли к выводу, что необходимо у Алексея Муратова в прямом смысле слова это отбирать, да отбирать сам бренд, отбирать программу для ВМ «Призм». И, соответственно, Алексей Муратов на самом деле не хотел этого делать, и он очень сильно был этим недоволен. Юрлицо было создано лишь только для того, чтобы отобрать у Муратова именно этот бренд и исключительное право на программу для ВМ «Призм». Потому что просто так, без юрлица, это сделать невозможно. И вот с того дня началось самое интересное, самое веселое. И за... Последующие три 4 месяца я сделал перелетов больше, чем за всю свою жизнь. То есть я летал, чтобы вы понимали, два 3 раза в неделю, это точно. Для того, чтобы подписать ту или иную бумажку. Потому что при передаче прав, так как Алексей Муратов не хотел этого всего отдавать, но мы у него не просто отобрали, ему были заплачены деньги, то есть у него выкупили мы исключительное право. Но несмотря на то, что даже ему были заплачены деньги, он вставлял, так сказать, нам палки в колеса. Ну ничего страшного, мы справились, да, то есть постоянно там то адрес не тот указан, то документ не тот предоставлен. И мне из-за этого приходилось, соответственно, очень часто летать в Москву подписывать заново все документы, переделывать все. А потом Дениска попросил всех не выносить ссор из сбы, да и вообще объединиться всем и не заниматься хейтом. Только нужно привыкнуть теперь, что мы здесь не хейтом занимаемся, а то, чтобы все сообщество сфокусировалось не на том, чтобы выявлять плохих или хороших, да, а сфокусировались на том, что мы можем сделать общими усилиями. То есть прекратить грязь и, как говорил кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно. Здравое предложение от вновь испеченного директора. Не правда ли? Но есть одно «но». Оказывается, Муратов, узнав о сказках Северова, это фамилия Дениса, генерального директора, чуть не слег в больничку. Даже находясь в ядре, он не слышал такой наглой и грязной лжи. После Муратов в духе небезызвестных нам республик пожелал публичной порки обидчика. И новый владелец призм принес глубочайшие извинения. Вышла некая... Недопонимание между нами, наверное, да, ввиду того, что между нами не было никакого контакта, общались только с юристами, которых предоставил Алексей Муратов. И после первого эфира он связался все-таки через своих юристов, так же самое со мной. вот, И мы проговорили некоторые моменты касаемо того, что ему были заплачены деньги. Как Алексей сказал, что это деньги мы заплатили не ему, а юристам. Вот, поэтому никто ничего не выкупал, uh, в этом вышло недопонимание, оказывается, юристы у нас вот берут такие деньги за услуги. Поэтому извиняемся, Алексей Валентинович, за то, что uh, дали недостоверную информацию. Касаемо порой клуба, uh, Алексей Валентинович сказал так самое, что он uh, к клубу никакого отношения не имел, никогда не имеет, что это неправдивая информация. Вот. но ну, если Алексей Валентинович говорит, что он к Рой-клубу никакого отношения не имеет, значит, он не имеет отношения к Рой-клубу. извините нас, пожалуйста, да. Алексей Муратов очень сильно просил настойчиво, чтобы я принес публичное извинение, а иначе он у нас отберет в судебном порядке обратно исключительное право на бренд «Призм» и на программное обеспечение для ВМ «Призм», соответственно, тогда не будет всего того, что мы задумали. Не будет э, реализовано все то, что мы запланировали для развития призм. Да? Поэтому публично приносим свои извинения, в частности я, Алексей Валентинович, извините, пожалуйста, не забирайте у нас призм. Какой урок стоит из всего этого извлечь? Не стоит требовать от сообщества дел, которые сам не в силах выполнить. Вот на меня часто любят наехать и предъявить за мой язык. Мол, я делаю что-то не так, распускаю слухи и даю свою оценку ситуации, не изучив предмет целиком. А самое главное, то что эти учения продвигал сам Денис. Только нужно привыкнуть теперь, что мы здесь не хейтом занимаемся, а то, чтобы все сообщество сфокусировалось не на том, чтобы выявлять плохих или хороших, да? а сфокусировались на том, что мы можем сделать общими усилиями. То есть прекратить грязь. И, как говорил кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно. А потом нелепо расстался, сочинив про Муратова своего рода небылицы. А это именно так и выглядит. Человек, занимающий высокую должность, на многотысячную аудиторию, стал распускать сплетни и слухи. Алексей Муратов, которому принадлежал призм, в целом не занимался. Криптовалюта призм не предпринимал никаких действий для ее развития, только нужно привыкнуть теперь, что мы здесь не хейтом занимаемся, не вкладывал ни копейки в развитие самой криптовалюты призм, только нужно привыкнуть теперь, что мы здесь не хейтом занимаемся, более того, как выяснилось, Алексей Муратов также является создателем самого жарой Клуба. Прекратить грязь. А от рядовых участников требует здравомыслие и тотальное замалчивание всех проблем, ибо воспринимаются они как хейт, а он, видите ли, вредит монете и обесценивает все труды активистов. Если кому-то показалось, что я опять пришел негативить, и вы уже готовите опрос в чатике, где решите, как меня линчевать, то не спешите. Я всего лишь хочу напомнить поговорки, где человек не замечает бревна в собственном глазу, ну и о звездной болезни, и в высоком ЧСВ, давайте не будем забывать. Теперь перейдем к истокам. Некоторые подписчики просили высказать мнение о новых правообладателях бренда призм. Моя реакция больше положительная, хотя я, наверное, как и многие из вас, не знал Дениса до его вступления в должность. Это, видимо, один из недостатков одноранговой сети, поскольку бюрократическая машина не в силах понять, что такое децентрализация. Да, за круглым столом в тот день было принято решение, то есть проголосовали, все высказали свое мнение, проголосовали, кто будет, естественно, генеральным директором, кто будет всем заниматься, и единогласно все голоса были отданы за меня, ну, а я, в принципе, и согласился, ну, потому что кто-то должен это делать, да. Да и говорить о ней пока не приходится, поскольку часть исходного кода находится лишь у избранных. Но теперь правообладатели призм могут в частном порядке засудить ютубную, лидера тв, глупого еврея, да и меня к слову. В общем представлять интересы сообщества и защищать его. Со следующей новостью я немного опоздал, ибо теперь для этого фокуса потребуется в районе 5 миллионов призм, но если овчинка стоит выделки, то не благодарите. В момент наступления Вступления очередного паратакса участник зафиксировал предполагаемый парамайнинг на своем кошельке, а потом с другого кошелька сжег в Генезисе 10 тысяч монет, что отбросило нас на момент, где паратакса еще нет. И о чудо! В тот период значение в поле парамайнинг немного изменилось. Сейчас я выжму самое главное из второго эфира нового руководителя Призм, а вы, к слову, можете посмотреть все эфиры целиком на канале продвижения, ссылку на который оставлю в описании и кстати эфиры там анонсированы на каждую субботу где любой желающий может задать вопрос генеральному директору ооо призм. На обсуждение сообществу было представлено на выбор 4 биржи, но внимание я обратил на первые две. Голосование скорее всего будет проводиться в чате разработчиков, поэтому ссылку на него вы найдете также в описании. Это были главные новости, а теперь перейдем к слухам. Вчера в чате сообщества призм поднялась неслабая дискуссия. Некоторые пользователи отнеслись с недоверием к новым управленцам монеты, и уже наравне с теориями о плоской земле и вреда излучениях выше 5G начали строить предположения о заговоре верхушки против челяди, ну то есть против обычных призмачей, которые не состоят в стабилити. Мол создадут форк, обзовут его стабильный призм, а наши кошельки заблокируют. Ну ребята, так мы далеко не уедем. На мой взгляд идея абсурдная, и я не вижу логики в данных действиях. Команда Stability намного уступает в численности рядовым участникам призм, поэтому хейт который выльется в сеть словно смерч пройдет по репутации как самой монеты, так и по лицам которые устроят переворот. Тем более исходя из эфиров, ребята знатно топят за монету и призывают сообщество делать это вместе. А если кто-то скажет что это лапша на уши, то вспомните еще раз о репутации этих людей. О том, какой она будет, если эти люди всех обманут. На сегодня все. А самый внимательный, уже прямо сейчас забирает 50 монет призм от команды продвижения и их airdropa, ссылка на которые все там же в описании. Ну, если кто не понял, то на протяжении всего ролика на экране появлялись слова, которые представляют из себя полный приватный ключ от криптовалюты призм. Дерзай. Ну и конечно, не забудь поставить лайк этому ролику и подписаться на канал.